Здравствуйте! Вы на канале Стройгарант Анапа. В сегодняшнем видеоролике мы вам расскажем о проекте коттеджа 110 квадратных метров. Проект 110 – это двухэтажный коттедж с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней гостиной и террасой. Внешняя отделка коттеджа традиционно для юга – штукатурка или кирпич. Качественная входная дверь, двухкамерные стеклопакеты в окнах и надежная кровля – все это давно стало строительным стандартом компании «Стройгарант Анапа». Внутреннюю отделку дома вы можете выбрать из каталога, а также воспользоваться помощью дизайнера и вместе подобрать все элементы интерьера. Теперь давайте посмотрим один из вариантов отделки 110-го коттеджа. Продолжение Спальня на первом этаже с эркером, это визуально расширяет пространство. Санузел отделан кафельной плиткой, тут готова вся разводка под сантехнику и электроприборы. На потолке установлены светильники и принудительная вытяжка с вентилятором. Огромная кухня-гостиная размером 38 квадратных метров, позволит вам с комфортом проводить свое время. Отсюда вы попадете на террасу, ее площадь 22,8 квадратных метра. Она не входит в общую площадь дома, над ней можно установить навес и застеклить ее. На втором этаже две спальни. Они расположены слева и справа от лестницы. Санузел второго этажа также в кафеле. Тут все готово для установки сантехники. В доме три зоны теплого пола. Это прихожая, санузел и зона кухни. Высота потолков всех помещений – 3 метра. В каждом потолке есть вентиляционные каналы. Электроразводка сделана в том числе и под сплит-системы. На полу ламинат 34 класса износостойкости. Теперь более подробно о метраже и планировке помещений. На первом этаже коридор 6,1 квадратных метров, санузел 5,9, спальня 15,1 квадратов, просторная кухня-гостиная площадью 38 квадратных метров с выходом на террасу, площадь которой 22,8 квадратных метра. На втором этаже коридор почти 3 квадрата, санузел 4,3 метра и две спальни 17,2 квадратных метра и 21,8 метра. Друзья, мы рассказали вам о коттедже 110 квадратных метров. Узнать цены на этот проект вы можете, позвонив на бесплатную горячую линию. Номер сейчас вы видите на экране. Посмотреть все наши проекты и предложения вы можете на сайте sga23.ru. Там же информация о коттеджных поселках в Анапском и Темрюкском районах. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе новостей от компании «Стройгарант Анапа». До встречи на юге!